Главное музыкальное событие года. Всемирно известные исполнители, лучшие оперные постановки и солисты Большого театра России. В опере Евгений Онегин. 16 по 20 декабря. Минский международный рождественский оперный форум в Большом театре Беларуси. Генеральный партнер проекта «Банк Белвеб».